Саха, трюк России с новыми двигателями для Пагда станет неприятным сюрпризом для США. Россия восстановила утерянные чертежи двигателя NG, и теперь американцев ждет неприятный сюрприз. Об этом сообщили аналитики китайского издания Саха. Россия стала крупнейшим преемником советского наследия, в том числе и военных разработок. Однако был один казус, после распада СССР в России были утеряны чертежи двигателя NG-32. Эта установка использовалась на бомбардировщиках и была весьма перспективной. Двигатель отличался тем, что совмещал в себе ракетные и реактивные принципы создания тяги, при этом был надежным и достаточно компактным. Он использовался на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике ракетоносца Ту-160 который мог совершать высотные и маловысотные дозвуковые и сверхзвуковые крейсерские полеты. Причина такой мощи Ту-160 в том, что бомбардировщик был оснащен четырьмя двигателями к 32 с одинарной тягой 25 тонн. Максимальная скорость полета достигает двух махов, дальность полета около 16 тысяч километров, а боевой радиус – от 2000 до 7300 километров. Кроме того, Ту-160 также оснащен шестисекционным вращающимся пилоном вооружения, который может запускать 12 крылатых ракет Х-55, крылатые ракеты Х-101 или 176 обычных авиабомб с максимальной внутренней нагрузкой около 45 тонн. Приводят характеристики самолета китайские эксперты. Они подчеркивают, что мощь Ту-160 действительно впечатляет. Однако, когда Россия в 1993 году потеряла чертежи двигателя «Инг», ей пришлось приостановить свою программу производства бомбардировщиков. Впрочем, в 2007 ошибка была исправлена. Российские специалисты создали «Инг-361» двигатель для газотурбовоза «ГТ-1». В нем использовалась турбина двигателя НК-32, и сам процесс разработки позволил восстановить часть технологий, необходимых для выпуска уникального авиадвигателя. Восстановление России чертежа двигателя НК-32 является хорошей новостью для военной промышленности страны, уверены китайские эксперты. Это позволило не только возобновить производство Ту-160, но и ускорить темпы строительства стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения. Создание перспективного авиационного комплекса дальней авиации, ПАГДА, по мнению многих экспертов, Россия рассматривает в качестве своего национального приоритетного проекта. Россия скорее всего, поставит двигатель НК-32 на ПАГДА, предполагают аналитики из Поднебесной. Они уверены, что Россия много лет хотела иметь бомбардировщик-невидимку, и трюк с установкой НК-32 на новые бомбардировщики приблизит страну к этой мечте. После того как Россия восстановила основные технические чертежи, она решила проблему отсутствия подходящих двигателей для бомбардировщиков, убеждены авторы САХА. Они считают, что использование двигателей на основе nk 32 позволит выпустить пак до раньше запланированного срока и также поможет значительно повысить мощность российских бомбардировщиков. При этом стоит напомнить, что новый российский двигатель НК-32 заслужил признание и в США. Американский журнал Aviation Week and Space Technology внес МК-32 в рейтинг мировых достижений 2020 года, а журнал The Drive признал мк 32 02 для Ту-160 самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолетов. Поэтому создание пагда со столь мощными силовыми установками станет неприятным для США сюрпризом, подвели итог аналитики Саха. Всем спасибо за просмотр.